Добрый день, друзья! Программа «Обратный отсчет» начинается. Впереди 60 минут. Надеюсь, очень интересного, глубокого ну и проблемного разговора всех нас, думающих людей, сегодня интересует. А что же такое идея национальная, государственная, та, которая будет двигать вперед наш народ? Такая идея, которая заставляет людей одного бросаться на амбразуру вражеского дота, второго, как Павла Корчагина, по пояс в холодной воде жижи, строить Вот Что такое должно быть в наших сердцах, умах и душах, чтобы мы жили не ради себя сегодняшнего, не ради наполнения желудка что и что кишечника, а ради отечества, ради э, э, своих детей, внуков и правнуков, чтобы мы знали точно, что мы строим прекрасную страну будущего. Ну, а помогут нам в этом разобраться сегодня киевлянка Елена Маркосян, ну и человек-ледокол Марк Анатольевич Соркин, которого вы прекрасно знаете, как и Елену. Здравствуйте, Марк Анатольевич, здравствуйте, Еленочка. Добрый день, Сергей. Ну и э, инициатор нашей беседы Марк Анатольевич, человек строгий и грозный. Э, Марк Анатольевич, вам начинать наш разговор. Вам это все, как видится, человеку с большим опытом, э, с опытом Советского Союза. Э, многие ведь э, наши зрители да, и не жили даже в той стране, которую сегодня одни э, боготворят, а вторые проклинают. Видите ли, Сергей, э, значит, я когда при мне говорят о национальной идее, Вольно-невольно вспоминаю сказку Льюиса Кэрола «Алиса за зеркалью». Помните, когда она только появилась, и там, ей на встречу не помню, то ли шахматная королева, то ли, по-моему, чеширский кот, и она у спрашивает, куда мне идти? Он говорит, зависит от того, куда вы хотите прийти? Куда вам надо? Она говорит, я не знаю. А тогда вам, собственно, безразлично в какую сторону идти? Это первое. Второе. А что такое? Ну, любит россиянская интеллигенция дефиниция красивая. Национальная идея. В нашей стране живет, ну, как минимум 200 национальностей. какой национальности идея? Понимаете? А вызвано это все тем, что противоречия, это в стране классовые противоречия усиливаются. И, собственно говоря, дело движется к эволюционной ситуации когда старыми методами управлять становится тяжелее и тяжелее, а люди становятся все больше и больше невосприимчивые к тому лапшеобразному потоку, который льется отовсюду, даже, пожалуй, из электротюга и электрочайника. И вот здесь как раз и пытаются понять, а что, собственно, делать-то, как удержать людей, в общем-то, что им предложить. И вот здесь мы подходим к понятию, что нет некой отдельной национальной идеи. Есть идея социальная. Понимаете? И вот здесь социальная идея – это классовое понятие. Потому что та идея, ради которой живет и работает класс буржуазии, это максимальная прибыль, максимально короткий срок. Вот она для этого живет и работает, базируясь на частной собственности, на средства производства. Наемные работники, а у них, собственно говоря, идеи как таковой и нет. Они так задавлены жизнью, что, собственно говоря, у них задача как бы день до вечера и завтра, чтобы не хуже, чем сегодня. <coughs> и вот здесь опять-таки, если позволите, небольшой исторический экскурс. Где, когда, в какой стране мира вообще поднимался этот вопрос о национальной идее? Но англосаксонский мир говорил о времени белого человека. В российском государстве была идея освобождения от ИГА, татаро-монгольского, и от его последствий, но, собственно говоря, к концу XVIII века это было завершено. Причем я включаю понятие XVIII век и, собственно говоря, Первую Отечественную войну, это, по сути дела, конец, собственно говоря, 18 века, те же самые действующие лица, что и 18, в конце 18 века, и так далее, и тому подобное. Но, как только, будем говорить, Россия приобрела определенную внешнюю безопасность, сразу стал вопрос, а для чего вообще мы живем? Для какой цели? Как когда-то говорил Март, что, для чего человек рождается? Есть, пить, работать, совершить половой акт и умереть? Для чего он живет? Для чего вообще он на этой земле? И по сути дела мы видим, как отсутствие социальной идеи, общей для всех людей в этой стране, не в государстве. Государство – это инструмент в руках правящего класса, с помощью которого он охраняет свою власть и собственность. А сторона это некая общность людей, которые живут на ее территории. Вот. Попытались подсунуть э, некий лозунг «Самодержавие, православие, народность» был такой граф уа. Но, извините меня, «Самодержавие» — оно было и так. «Православие», но поскольку русский император — глава православной церкви, то оно как бы Органически втекало в понятие самодержания. А уж что такое народность? И кто считается народом, а кто им не считается? И не случайно, будем говорить, в конце 19 века появляется понятие и наверцы и народцы. То есть эти люди, как бы, из народа исключены. Более того, знаменитый указ о кухаркиных детях. Ведь нам рассказывают, насколько было благостно Российская империя. И так далее и тому подобное. Вот она всем пыталась дать что-то там такое. Но указ у кухаркиных детях, который не позволяет э, э, значит, выдвиженцам из так называемых подлых сословий, как любили выражаться. Слово подлое, это значит под находящихся, под другими, низшими сословиями. Невозможность просто получать образование, элементарно. И государство пришло к краху. Вспомним э, Германию, э, значит, э, 20-30-х годов. Там была некая социальная идея, оскорбленное, будем говорить, чувство людей, которые столкнулись с последствиями Первой мировой войны, с последствиями серьезного грабежа. Другое дело, что это перехватил Гитлера. Если вы помните, то как раз э, Мюнхенский пивной путь это, если мне память не изменяет, 25-й год. Вот, то есть, идея национального реванша, долго она продержалась, 20 лет, и все. А вот, какова же была идея в Советском Союзе, которой работали люди, это общество социальной справедливости, где от каждого по способности, каждому по труду, где нет преград. Между, как говорится, общенародными фондами потребления и трудом. Все, что люди производили, все им возвращалось. Ну, сейчас спроси кого-нибудь, а что, почему, откуда в СССР брались бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование, почему так дешево стоили транспортные услуги, почему доступно был любой отдых, извините меня всем, без исключения. Они чешут репу и начинают рассказывать про гулах и заключенные на все работает. Ну, как... Марк Анатольевич, я вас на секундочку прерву, мы э, вот в эту полемику сейчас обязательно вернемся, э, просто э, большинство людей, с которыми я разговариваю, говорят, ну вот мы хотели, мы старались, у нас не получилось, мы в каком-то историческом, э, на каком-то историческом этапе, этапе повернули не в ту сторону, не тех людей поставили собой руководить, или э, сама идея оказалась слабее меркантильных Нет, интересов тех, кто людей. оказался так, наверху. Так, я Марк Анатольевич, я хочу сейчас передать слово Киеву просто потому, что 6 с небольшим лет назад 6,5 лет назад, там люди, у которых тоже кипел разум возмущенный, которые искренне верили, видели и ненавидели то, что происходит в стране. Коррупция, Янукович, семья все эти саши стоматологи банды бандитов, которые в Крыму просто в нагляг ломали Константинова, спикера крымского парламента, и заставляли перестать дать бесплатно в семью 11 тысяч гектаров заповедных лесов и гор. И это все было. И люди в огромном количестве, там, правда, национализм подмешался, но хотели это устранить. И их повели за собой. И люди поверили во что-то прекрасное. Это тоже была идея. Потом им добавили национальную идею. Если ты украинец, ты красавчик, ты молодец, у тебя первично половые признаки украинские, они круче, чем русские. Поэтому забудь, что ты русский. Лен, вот украинцы же поверили, они же пошли на революцию достоинства с большой буквы. И в конце концов они оказались совсем не там. Их куда-то завели. И вот сейчас очень многие стоят и в растерянности смотрят по сторонам и не могут понять, а что же дальше? Какая идея объединит нацию? Ну, Сережа, во-первых, не надо говорить, что там такие все были наивные и пошли, и прямо там... За достоинство, ну я тебя умоляю, ну зачем ты это говоришь? Я не участвовала ни в первом, ни во втором Майдане, потому что для меня было абсолютно очевидно, что там происходит. Это никакие не были революции достоинства. Никакой разум возмущенный не кипел, потому что мозгов не было, кастрюли на головах были. Понимаешь, вот идея, которая реализовывалась в Украине на протяжении последних 20 лет, это была идея, когда... Страну разделили как бы на две, на две зоны. И од, одной части населения отдали гуманитарную сферу, а второй — экономике. При этом посчитали, что экономика всегда будет в базисе, и она значит, сможет все откорректировать. Вот это вот первый показатель того, что это полная, ну, ерунда. полная ерунда. Гуманитарная сфера — это как раз формирование смыслов, целей, это основа того, что движет человеком. Это механизмы, которые помогают сглаживать вот эти острые углы и помогают находить компромиссы. И то, что это отдали как бы западной Украине, вот эту всю гуманитарную сферу, она и привела к тому, что мы видим. Потому что эта элита, которая там сформировалась, сложилась, она не в состоянии удержать страну. Но она не может это сделать. Почему разваливается Украина? Разваливается экономика, политика. Почему мы все время это наблюдаем? Потому что ну, это только треть населения страны. Даже вот при том, что Крым сейчас ушел, Донбасс уходит. Все равно это треть. Вот Недавно я была в прямом эфире на нашем. И там спрашивали, сколько в интерфаксе, заявок и чтения версии сайта на русском или на украинском языке, да? Ну что мы видим? 70 на русском, 30 на украинском. Что делает население Украины? Она просто, как бы тебе сказать, отстроилась от этой политики во многом, от идей всех политических. Ей уже нам это не интересно. Людям не интересно. У них разум не кипит, поверь мне. Не обходят и кидают эту власть, это государство. Но выживает как-то. Ну, труднее всем приходится, труднее всего тем, кто не может так действовать. В силу возрастных каких-то вещей, в силу традиций своих. Это дети и старики. Конечно, нам труднее всего. Но молодежь она с этого прекрасно выходит. Что касается вот идеи как бы, социального государства, я могу сказать так. Ну, смотрите, нации сейчас в любом государстве, как я это вижу, это понятие политическое. Значит, если мы говорим о национальной идее, это все равно это идея политическая. Почему я немножечко осторожно отношусь к вопросу о социальной идее? Потому что для меня, в моем представлении, и в представлении очень многих людей, социальная идея ⁇ это то, как эти деньги потом распределяются. Поэтому вот давайте мы оправдаем частную собственность, как она там эффективно зарабатывает, но вот будем распределять все это справедливо. И ориентировать справедливо. На самом деле, это тоже путь никуда. Национальная идея сейчас — это идея построения духовных республик. Ну, не в духовных смысле, там, кому мы верим, какого Бога, да? а именно в ментальных республиках. Это республики, которые границ не имеют. Ну, государственные, территориальные. Да? Это образ мышления человека, ради чего он работает, ради чего он готов работать. Потому что даже если сейчас люди бедные там, ходят, и дай им Бог работать до вечера, утром встать, как вот говорил Марк, и там, чтобы не хуже было завтра, не хуже, чем сегодня, да, так я вам скажу, что это, это имеет место быть. Но не только в том плане страдают те, которым мало, ну как тебе сказать, которые действительно в силу определенных обстоятельств попали в ситуацию, когда они не могут отказаться от минимума потребления. Ну, скажем, в там, двое, трое детей, естественно, у них корзина потребительская стоит дороже. Люди, которые живут в одиночку, очень многие из них, они способны отказаться от большого уровня потребления для того, чтобы быть свободными от этого государства. Причем эта тенденция во всех странах мира просматривается. В Соединенных Штатах тренд это дома на колесах, когда люди уходят от работы, от ипотеки, строят домик, который может можно куда-то перевезти, им хватит этих 20 метров, и не живут в этих домах с детьми на пособии, совершенно спокойно, как бы не, не заморачиваясь. Но все равно Лен, это... Леночка, но вопрос. это ведь не народ, это ведь не страна, это перекати поле, это отщепенцы, это, это вот что-то такое странное. Но самое главное — это смыслы. И вот я могу сказать, что самая большая проблема, которая возникла в свое время, в советское время, и самая большая проблема современных государств, Проблема всех политических конструкций — это то, что труд утратил статус миссии. Он стал работой, он стал, не получать должного изучения, которое можно было бы положить в основу новой политической идеологии, как строить мир. Потому что без того, как человек будет работать, ради чего он будет работать — что он будет делать, как развиваться, какое образование для этого получать, вот это вопрос номер один сейчас. Особенно сейчас, когда вот эта глобальная конструкция экономики рушится, и государства начинают входить в режим локализации своих интересов, своих целей, своих экономик и так далее, и так далее. И вот здесь вот политическая идеология будущего для меня, ну, это идеология новых смыслов, смыслов нового времени. И надо, конечно, это очень интересно, над этим надо думать. Но тут очень важный вопрос. А кто у нас сегодня человек-созидатель? или человек-потребитель, кто во главе угла. Вот зритель пишет, люди не хотят быть равными, не желают одинаковую одежду, еду и работу. Коммунизм это для биороботов, капитализм для пороков. Нужно, говорит зритель, что-то иное. Марк Анатольевич, ну вот э -э, действительно спор идет между людьми. Слово «коммунист» для многих ругательное, а для многих ностальгическое. А еще для кого-то это перспектива будущего человечества, цивилизации. Но никто не хочет быть одинаковым. Я хочу выделяться, я хочу быть индивидуальностью. А кроме мозга, чем еще человек может выделиться? Одежда может быть хоть 20 видов или 120 видов, но она все равно одинаковая, она из ткани. А вот выделиться человек может тем, что у него в голове, то, что накоплено там, опыт, навыки. Вот объясните, пожалуйста, капитализм, коммунизм, а что третье тогда? Я третьего не знаю. Я могу сказать одно, что человек, который пишет, что коммунизму нужны биороботы, он либо враг, либо дурак. Дело в том, что коммунизм как раз предполагает высшие творческие способности, раскрытие этих способностей. И труд рассматривается не как тяжкая необходимость для куска хлеба, а как потребность для человека работать для общества. И вот здесь, вы поймите правильно, вот почему с Советским Союзом произошел крах. Можно много рассуждать, искать частности. А дело в том, что, как правильно говорила Елена, хотя я с ней не очень согласен в определенных вопросах, это не политическое понятие, понятие классовое. Это немножко разные вещи. Нам сменили цель, подменили ее. Нам объявили, что высшее общество – это полный холодильник жратвы, отдельно взятая квартира и ржавая тачка на селе. Вот к этому мы у нас стремится. Догоним и перегоним Америку по молоку и по мясу. Это что, цель? Нет. А ведь, будем говорить так, первые, собственно говоря, там 35-37 лет советской власти – это как раз было строительство, Справедливого общества. Не социального государства. Это Социальное государство вообще чушь. А справедливого общества, в котором каждый может раскрыть свои высшие творческие способности. И там э, ведь незаслуженно преспрятанная лысым кукурузником работа Сталина об экономических проблемах социализма. Там как раз и рассказывается, что труд носит подчиненное положение. Главное, это цель, для которого этот труд совершается. И вот там говорится о прямом продуктообмене, о повышении производительства труда социалистической, которая даст возможность работать, допустим, не 8 часов, а 6 или даже 5, чтобы человек имел возможность получить второе образование и так далее. И там подобное. тому И заявлена была цель социализма. Максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники. Вот о чем шла речь. А потребности человека это не только, извините меня, набить желудок или, будем говорить, совершать там некие естественные отправления. Главное ⁇ это потребность человека ⁇ это развитие. Он должен развиваться интеллектуально, морально, нравственно, культурно, наконец. Марк Анатольевич, я вам предлагаю вступать друг с другом в диалог. Вот Лена тихонечко руку поднимает. Лен, мы будем так мягко, тактично друг друга перебивать. Пожалуйста, тебе слово. Ну, так, тактично могу только сказать, что, к сожалению, так сложилось. Это, наверное, вызов для нас всех, для нашей страны, для бывшей, для настоящих наших государств. Сложилось, что экономические отношения мировые, они вошли в полосу кризиса. И наложились все вот эти кризисы один на другой. Они срезонировали. То, что мы видим, это большой резонанс. Но проблема ведущая, это проблема денег и проблема труда. Это проблемы, на которых базируются основные вот эти вот кризисы наши ментальные, смысловые. Почему? Потому что деньги перестали быть эквивалентом стоимости, эквивалентом, универсальным эквивалентом стоимости. Они стали товаром. Это привело к тому, что э, привело к коммерциализации политической власти. Причем во всех странах, когда мерилом успешности стали деньги. И я думаю, что вот то сейчас, что мы сейчас стоим на пороге э, споров, которые э, сейчас как рассматриваются, деньги это хорошо, деньги плохо, как, что выберем, доллар или не долл? и как, как и что мерить. На самом деле мерить нужно будет все равно деньгами, но нужно будет понять, как в, этом, в этих деньгах, будет представлена вот эта духовная ментальная составляющая человека, смысловая составляющая. Сейчас, ну, пытаются некоторые государства придумать такие вот э, какие-то составляющие, которые улучшают человеку возможности взять кредиты, да, ты хорошо себя ведешь, ты там социально ответственный человек, ты там не, не, не совершаешь преступлений, правонарушений, но это, я бы так сказала, примитивные первые попытки изменить ценовую карту, потому что сейчас у нас не то, что несправедливая ценовая карта, она уродливая ценовая карта в той денежной системе, во всех денежных системах государств. Именно потому, что деньги стали определять все, они стали основой политической власти. Вот. А что мы видим? Что такое уродливая ценовая карта? Это когда старый телевизор стоит столько, сколько тонна пшеницы или там мобила какая-то, которая стоит непомерных не денег. И, конечно, это несправедливо оплаченный труд, естественно, потому что такая ценовая карта, она определяет приоритеты и мотивации человека. Нужно здесь очень серьезно думать о том, как изменить эти мотивации, что должны представлять собой деньги. Может быть, включать в стоимость оплаты труда время, которое человек отдал, работая для кого-то, а не только для себя. Может быть, даже э, вот э, нужно очень гибко разрабатывать эти системы, реагировать именно на это. Иначе мы не сможем на старой политической базе, в старых идеологий, и вот этой конструкции марксизма «деньги, товар, ну, деньги, товар деньги», как мы да, говорим, э, при создании каких-то э, преференций, при создании чего-то нового, лучшего, да, мы не сможем перейти к новым идеологиям, мы не сможем перейти к построению справедливого общества, потому что справедливость — это основа нашей ментальности. Если для американцев американская мечта — основа их культурной вертикали — то для нас для людей как бы вот нашей территории справедливость это основа этой культурной вертикали духовность и справедливость без этого нельзя поэтому у нас трудности здесь нужно думать как делать я пока тоже не вижу третьего вот Маргарет я не вижу третьего капитализм или социализм надо как-то вот придумывать это третье его создавать из того что есть вы, вы знаете, дело в том, что э, в спокойные времена, э, во времена фукуямы, конца истории, когда все сытые, довольные или условно-довольные, условно-сытые тем, что у них есть э, потребители, э, с ними ничего произвести невозможно. Все пассивные, все ходят на работу, ждут пятницы, чтобы нажраться, как свинья, в субботу с больной головой отлежаться, а в понедельник опять идти на работу и пять дней пахать, как скотина, на своего работодателя. А вот во времена потрясений, революции войн, коронавирусов, вдруг оказывается ценности меняются, какой-нибудь, простите, певец ртом оказывается кричит, мне кушать не на что, у меня в Майами вилла, у меня в Москве трехэтажный дом большой, там, в Подмосковье, на Рублевке, а я хочу, чтобы мне государство давало денег столько же, сколько врачу дает, к учителю, который сидит, допустим, дома сейчас, и детей онлайн учит. То есть, вот, меняются приоритеты. Может быть, действительно, не хватает нам, человечеству, потрясений и тревог. Может быть, только тогда мы сменим эти самые ценности, когда нас тряхнет как следует, а может, даже, простите за выражение, и трахнет. Тогда, вот, мы действительно, Марк Анатольевич, как считаете, спокойное общество поднять на то, чтобы они созидали, возможно? Или оно э, так спокойно спокойно и утонет, э, болото, да, превратится пруд в простое болото, и все там потонут? Ну, я хотел бы сказать, Леня, мечты, мечты, где ваша сладость. Вы меняете, будем говорить, приоритеты. В том-то и беда, что деньги приоритет. А мы как коммунисты мы говорим о другом. Мы говорим приоритет это построение справедливого общества, где нет эксплуататоров, где нет эксплуатируемых, где нет паразитов, которые отчуждают чужой труд в своё поле. Ведь сейчас начинают подменять очень интересно понятие, рассказывают вот социализм. А простите меня, социализм это переходный период. Между капитализмом и коммунизмом. Там есть тенденции коммунистические, там общенародное собственность на средства производства и отсутствие эксплуатации человека человеком. А есть тенденции прошлых эпох. Те же товарно-денежные отношения, они намного древнее, чем капитализм. Понимаете, в чем дело? И вот мы должны уходить именно от этого. Тут не надо никаких иных смыслов, понимаете? Если ты хочешь запутать дело, подбери ему новые слова. И все, дело умрет. Я поэтому говорю, страсть россиянской антилехенции к дефинициям, она постоянно ее губила. Мне вспоминается один очень интересный разговор, который описал Алексей Николаевич Толстой в своем хождении по мукам. Разговор Сапожкова и Телегина. Как Сапожков говорит? С одной стороны, мы потомки славянофилов, то есть наследники русского помещичьего идеализма. Мы сегодня это видим в нашей же интеллигенции, то же самое. Деньги нам платят отечественная буржуазия. Мы имеем то же самое. И в то же время мы служим народу исключительно. Ха-ха-ха, народу. И вот, как говорится, среди нашей интеллигенции нашлась небольшая кучка. Большевики. Что делает э, капитан, когда корабль тонет? Он выбрасывает за борт все лишнее. Так и большевики. Немедленно выросли, выбросили забор, борт замшелые бочки с российским помещичьим идеализмом. И народ звериным чутьем понял, что это свои, эти рыдать не будут. У них разговор короткий. И вот здесь то же самое. Мы ушли от национальной идеи. Это эфемизм, ничего не означающий. Мы, говорим, мы должны говорить уже о социальной идее, о построении справедливого общества, Не социального государства, в котором, как говорится, можно замаскировать по-прежнему частную собственность на наследства производства. А ведь в ней все зло. Что угодно применяете, какие угодно деньги. Были ракушки каури, в спарте были железные здоровенные круги. Сейчас китайцы придумали криптовалюту для себя и для Гонконга, отдельную криптовалюту. Это, знаете ли, все игрушки, это все надстройки над базисом. Каковы взаимоотношения между производительными силами и производственными отношениями? Вот корень вопроса. И если эти отношения базируются на эксплуатации, на частной собственности производства, мы можем любыми словами это называть, любой символикой. Суть-то не изменится. Марк Анатольевич, Лен, я вот хочу вклиниться, понимаете, у человека есть творческая жилка, коммерческая жилка, ему хочется проявлять инициативу, попадая в общество равных обязанностей и возможностей, очень многие люди вот в нашем Советском Союзе уходили в цеховики, еще во что-то и э, они уходили туда, где вне закона можно было работать то есть вот этот момент был настолько не проработан в СССР, все должны быть равны, все одинаковые и, и вот э, эту вопрос этот вопрос: если его не обговорить пока на берегу, если этим инициативным, творческим, талантливым людям не дать возможность для самореализации, чтобы они не чувствовали себя ущербными, чтобы они не ходили и не говорили: Я не хочу быть таким, как все, я хочу выделяться вот в науке, в творчестве, в экономике. Как тот же Березовский, который э -э -э умный, был ученый, как бы, да, вот математик, он себя реализовал в капитализме, став вот этим вот вором, жуликом, Антикта который мы... схемы придумал. Лен, вот как ты считаешь, а есть ли возможность в обществе равных возможностей в социализ... при социализме дать людям все-таки такую возможность развития, чтобы они не только книжки писали или учеными были, но и ту самую коммерческую жилку использовали и не боялись? Что Марк Анатольевич скажет, мы услышим после тебя. А вот твое мнение? Мое мнение такое. Есть такая возможность. Она возможна. Почему? Потому что мы... Uh, ну, смотрим на теории, на все теории, очень правильные теории, политические идеи с позиции того, как это работало сто лет назад. Были классы и будут классы, наверное, да? Но давайте uh, посмотрим на нынешний мир, как он изменился, что такое, как формируется себестоимость, сколько в этой себестоимости интеллектуальной составляющей, ну, сколько это стоит. Давайте посмотрим еще на то, что человечество доросло до такого уровня, что оно может обеспечить каждого человека, каждого из нас, не увеличивая сейчас производство абсолютно ни на одну единицу, всем, что ему нужно для выживания. Вот, вот специфика этого этапа развития вообще наша в том, что у нас необходимое для того, чтобы выжить, есть, и его произвести можно, не увеличивая, не снижая себестоимость, не повышая эффективность труда, даже в этих рамках. Сейчас начинают возвращать производство из Китая. Почему? Да потому что дело не в том, сколько они произведут каких телефонов, а дело в том, кто их произведет, где это будет происходить, чем будут заниматься люди. Вот в чем дело. Что будет базисом развития будущего? Наука, технологии. То есть интеллектуальный труд человека. Если, когда речь заходит об интеллектуальном труде человека, а его творчество, вот тут уже все. Творческая самореализация, она никуда. Ты без этого никак себя не, не, не реализуешь. Да? Вот здесь вот включается все. Поэтому говорить о том, что частная собственность... вот, мне для того, чтобы работать, частная собственность ни на что не нужна вообще. Кроме того, что у меня есть передо мной. Компьютер, там я знаю, чашка-ложка и так далее. Понимаешь? Мне не нужно там 300 платьев, 200 пар обуви. Они мне не нужны. А сейчас прилокализация. А. Личная и частная собственность, даже я помню, школьные программы, да. это разные совершенно вещи. Это разные вещи, я понимаю. Но вот смотри, на сегодняшний день мне не нужно ходить в магазин, чтобы покупать себе одежду, обувь, да, мне ее не нужно столько. Сейчас еще ты говоришь, может быть, ли какие-то потрясения развивать? Да, вот, пожалуйста, я тебе коронавирус. Он нас всех потряс. К чему он нас повернул? Потому что, ребята, хватит бегать по улицам. Садитесь дома mm -hmm. и работайте и делайте что-то дома. То есть речь идет о чем? О том, что сейчас масса людей ближайшие 5-10 лет окажутся поставленными перед выбором работать на себя. И для себя на какой небольшой территории, в своем муравейнике. Все. Что будем делать? Какие классы? Кто будет кого эксплуатировать? И ради чего? И вот здесь вот я считаю, что нужно думать о том, как это будет выглядеть завтра. Нужно думать о том, сколько времени человек будет работать не на себя а для всех. И как вот эту часть работы реорганизовать? И что такое будет вот это для всех? Если это все для всех будет, ну, общее наше, а не частная собственность, это понятно, и это имеет перспективу. А если для всех, ну, это будет какого-нибудь Пети Васи Коли, да, который скажет, извини, всех-всех, но я буду определять, сколько всех, то это не будет работать. Вот поэтому сейчас вот эта идея как бы коллективной собственности на средства производства, она все равно будет актуализироваться в силу того, что очень большую часть работы мы пойдем на самообеспечение зарабатывать, сидя дома. Вот это надо тоже учитывать. Марк Анатольевич, чтобы вы не закипели, вам слово, пожалуйста, а то взорветесь. Я вот вижу просто. Мне особенно понравилось, мне не нужна частная собственность производства. Простите, вы на кого работаете? На себя. Кто там зарплату платят. Я на пенсии. Это не важно. Когда они на пенсии были. Вы искали работу. Вы искали работу у капиталиста. А он вам определил зарплату, исходя из своих потребностей. Потому да. что это как раз и базируется на тех средствах производства, которые находятся у него в собственности. Вот как нам это коллектив сложно. работает. Это не коллективная собственность. Коллективная собственность, собственность отдельно взятого коллектива, Собственность должна быть общенародная. Общенародные средства потребления, фонды потребления. Понимаете, в чем дело? Я постоянно слышу вот эти, извините меня, Лена, ради бога, я постоянно слышу эти глупости. Я понимаю вас, Марк Анатольевич, но вы поймите тоже меня. я -то не понимаю, хочу. Уже 20 лет не работаю на кого-то. Вы все нет, равно кому-то свой труд продаете. Моете. Даже не 20, больше. Вы 30. все равно свой труд кому-то продаете. Безусловно, но вот это вам. ничего не меняет. Потому вам. что завтра границу тоже не придется на кого-то продавать этот труд. Иначе а не будет ничего... А, подождите, есть. Лена, я вас слушал внимательно. И платят вам, не сколько вы считаете, что вы заработали. А что вы считает нужным, тот, кто у вас что-то покупает. Вот о чем идет Совсем речь. Понимаете, в чем дело? Если вы не видите этой рации... А, это... Марк Анатольевич, а, а, а чем отличается государство от частного собственника? Ведь ä, мне в Советском Союзе тоже платили работу, исходя из того, как ее посчитали плановики там все остальные ребята. Это, понимаете, а, понимаете, это, это тоже дело. так. Но ведь а, вы не считаете вашу зарплату, которую вы реально получали. Вот, грубо говоря, вы получали 200 рублей в месяц. Но к этому был плюс. Бесплатное жилье, бесплатное образование, бесплатная медицина. В свое время я натолкнулся на очень интересные работы одного последнего кейса. Он посчитал вот ту среднюю зарплату, потому что, например, у американского рабочего зарплата минус, а у вас была зарплата плюс. И, по сути дела, вы получаете зарплату большую, чем американский рабочий, потому что он за все обязан был платить. Ему меньше оставалось на потребление, чем вам. Марк Анатольевич, согласна. Мы получали в плюс. Я отвечаю на вопрос, да. Сергей. Итак, Но... что мы здесь имеем в виду? Просто, спокойно и не суетясь. Не нужно придумывать новые слова, не нужно искать новые смыслы. Еще, извините меня, с времен того, как э, Римскую империю потрясали восстание Спартака, Аристоника и так далее и тому подобное, человечество мечтало о свободе. Свободе от эксплуатации. За это шли воевали, чтобы их не грабили. Они еще не понимали того, они могли только стать такими же грабителями. Заменить старых рабовладельцев, заменить старых феодалов, заменить э, старых буржуев на себя. Но человечество развивается. И оно пришло к пониманию того, что эксплуатация, в принципе, свободы не рождает. Мне вот тут вспомнилась одна очень интересная книга, уж простите. Когда-то Стругацкие написали очень интересную книгу «Трудно быть богом». И вот там очень интересный разговор Дона Аруматы с Будахом, ученым. И тот начинает говорить, вот... Представь себе, вот я бог, что бы у меня попросили? Он говорит, ну, я хотел бы, чтобы все у людей было, чтобы они, как говорится, жили в довольстве, справедливости. Он говорит, не поможет. Придут более сильные, более жадные, отнимут это. Он говорит, накажи сильных. И это, говорит, не поможет. Я убью сильных и сильных, придут сильные и слабых, и будут делать то же самое. Говорит, а, ну тогда сделай так, как говорится, чтобы у людей не было позывов к тому, чтобы грабить. И Румат вспоминает, да, мы об этом думали, там, позитивная реморализация, три спутника, она говорит, говорит да, я бы мог это сделать, но это значит лишить человечество его истории. Я не могу этого сделать, это все равно, что стереть человечество с лица земли. И тогда Будах ему говорит, тогда оставь нас в покое и дай нам развиваться самим, как мы считаем нужно. Понимаете? И вот здесь как раз вот этот разговор о неких новых смыслах, новых дефинициях, это как раз рассуждение страны, вот Бог придет и поможет. Нет, не придет и не поможет. Нет, это совсем другой разговор, Марк. Вот. Понимаете, в чем дело? И вот здесь как раз, вот здесь как раз, и идет разговор об социальной справедливости, об обществе, в котором нет эксплуататоров, об обществе, в котором люди воспитаны в категорическом императиве, общественное благо, выше личных интересов. Да не будет тех людей, о которых вы говорили. Вот он хочет там, он предприимчивый человек и так далее и тому подобное. Да он может свои эти способности развить в другой сфере. Извините меня, те люди которые, как говорится, пришли работать к советской власти. Им дали возможность творить. Понимаете, в чем дело? И они были творческими лицами. Р, рад, разрешите вас перебить, дорогие товарищи, не буквально, а по-хорошему. Вот смотрите, я хочу сказать сейчас со знаком жирным минусом про украинское воспитание детей в школах. И с тоненьким значком «плюс» о российском отсутствии воспитания. Наш президент Владимир Владимирович заявляет о том, что ребята в школу надо вернуть воспитание. Воспитывать садика со Потому школы. Не... И, тут же, да, и тут же начинается истерия всего либерального крыла. Какое воспитание? Услуга, образование. Ребенок должен получить пакет услуг и выйти, а учитель не смеет на него не ни крикнуть, ничего, вот будет ходить как овца, а школьник может оскорблять, унижать, на видео снимать все что угодно. А на Украине с другой стороны, сейчас мы видим, как воспитывают детей. В каком духе? Лена знает прекрасно, она видит, во что превращает маленьких украинцев в самоубийц и убийц, в русофобов. Но там воспитание поставлено на поток теми же самыми либерахами, которые были на Украине либералами при э, и вот этими вот соросятами которые сейчас в России категорически против того, чтобы воспитательный процесс у нас в стране в школу вернулся, чтобы деток воспитывали патриотами своей страны. То есть вот такие двойные стандартные. На Украине эти же либерахи воспитывают, делают э, нацистами детей, а в России эти же либерахи кричат «никакого воспитания, только вот либертарианство, только вот услугу оказывая, а там пусть выбирает себе пол, какой хочет». Вот э, Ну, Лен, твоя очередь. Объясни, пожалуйста. Пожалуйста, вот как мы можем это, это все провернуть-то? Я скажу Марку, мне нравятся вообще диалоги Стругацких, они провидцы были, как все фантасты, всегда немножко провидцы. Мне очень нравятся диалоги в пикнике на обочине, стал mm. ученым, ну, наверное, mm -hmm. даже больше, чем Румата. Почему? Потому что я понимаю, где рождаются вот эти новые смыслы, и я понимаю нежелание очень многих увидеть вот эту простую вещь, когда Сережа спросил, как это так, Павка Корчагин вдруг пошел, там стоял в холодной воде строил узкокалейку а вот это как раз и было рождение новых смыслов, которыми раньше вообще человек и не было задачи, он не думал об этом, у него не было этих смыслов, и вдруг у него появляется этот смысл страна, другие отношения в этой стране, другой человек, который, так сказать, вот mm -hmm. человек, которого как мечта, творческая личность, способная участвовать добровольно вот в строительстве как бы вот, своей новой страны. Поэтому не нужно считать, что новые слова или какие-то новые смыслы, что это плохо. На самом деле мы же видим историю, как раз вот новые смыслы, когда можно показать, где это твое. Большевики показали, что там, земля, да, мир, труд, что было очень просто, очень понятно для людей смыслами. Да, но это, это, как бы сказать, мы, э, люди, которые очень интересуются такими вопросами, для нас смыслы, может быть, носят какое-то другое понятийное да, значение. Шакральное. Ну, может быть, да. <свят> вот. А для меня лично, я, я всегда это вижу, почему? Потому что я знаю, что такое появление этого смысла, что такое мотивация. Это посыл к действию. Вот у нас, Сережа говорит, что у нас воспитанием занимаются, да, где-то там не занимаются, у нас занимаются не воспитанием. Не путай, пожалуйста, у нас занимаются созданием нового элитарного общества украинских украинцев, которые говорят на украинском языке. Это создание нового человека, как точно так, такая же задача, которая ставилась в советское время. Но если в советское время она ставила, она строилась для всех. Для развития личности каждого человека его трудового и творческого потенциала, интеллектуального потенциала, то здесь, в Украине, это делается совершенно на других основах и с другой целью. То есть что есть... В Украине не образование, а болвание. Совершенно верно. У нас система баллонская для баллонок, как мы ее называем: да, системных баллонок. Да, системных баллонок и болванок. Поэтому здесь есть совершенно понятные политические цели части общества, которая хочет, ну, как бы решить свои задачи, поэтому бороться нужно не против эксплуататоров, а против эксплуатации как системного явления. Против вот понимаете, собственности на средства производства. Понимаете, вот для меня лично э, нам нужно перейти к осмыслению всех наших, ну вот этих вещей понятийного ряда, в том числе политического, идеологического, уже с позиции нового времени. Чтобы мы не боролись с последствиями, не боролись с болезнью. Понимаете, боролись, э, вернее, не, не лечили не болячку, а человека, как мы говорим. Да? Вот здесь в этой ситуации надо определиться очень четко, что такое эксплуатация. Что такое вообще это? Это системное явление, это форма отношений. Это, это то, что мы должны быть заинтересованы выстроить этому защиту выстроить этому противовесы, тогда я пойму, как сработает эта система. Если этого не делать, а говорить, давайте эксплуататорам все, заберем у них собственность, посадим всех олигархов или еще чего-то, поверьте мне, мне это не интересно, потому что это уже было. Это уже было. Это не дает защиты стопроцентной. На каком-то этапе срабатывает вот этот механизм вот этой системы власти у которой свои мотивации базовые, у которой своя, вообще свой алфавит, свой сленг, свои э, абсолютно цели, задачи, противоположные интересам и целям, задачам, мотивациям того же общества и бизнес-класса ну, и т.д. — Понятно, кто бы спорил. — Еленочка, я прошу прощения, Марк Анатольевич, во-первых, вы с экрана практически пропадаете, уходите в сторону и вас лица не видно, а во-вторых, вот э, я… Э, ну, Марк Анатольевич первый ответит, а я не могу для себя понять, я старый советский человек, хотя еще не старый, да, но я не смог понять своих земляков-соотечественников, когда, выйдя из Советского Союза, они очень и очень быстро приняли новое правила игры. Я независимый советский человек, для меня начальник это начальник, авторитет это авторитет, но слово хозяин... Пан для меня непонятный. Я не мог понять, как можно уйти в холопы, в рабы, в халуи к хозяину и целовать ему руки, потому что он практически твой владелец. И радоваться этому легко это принять. Я этого до сих пор не принял. 30 лет, как мы не в Советском Союзе, я этого принять и понять не могу. А многие люди, не только молодежь сегодняшняя, но и вчерашние советские, совершенно спокойно ушли в холопы к тем самым панам, которые появились из вчерашних красных директоров в том числе. Видите ли, Сергей, я всегда поражался э, тому, что люди не понимают простых вещей. А что такое эксплуатация? Это отчуждение чужого труда в свою пользу. Точка! Здесь не надо больше ничего говорить. А что касается вашего рассуждения, Владимир Ильич когда сказал одну интересную фразу. Раб, который борется против своего рабского положения, есть революционер. Раб, который покорно тянет свою лямку, есть раб. Раб, который не только тянет лямку, но и восхваляет этот образ жизни своего хозяина, есть холоп, хам. Понимаете, в чем дело? Вопрос заключается в чем? Когда людям сказали, что э, все дозволено, если у тебя есть деньги, ты хозяин жизни. Как ты нажил, неважно. Лишь бы они у тебя были. Выживешь при этом? Вдвойне молодец. И квинтэссенция этого, это девица на баррикаде, которая вместе с мужем подрабатывает в России, которая кричит, вы нам не братья, и который предел мечтаний кружевные трусики. Это как раз и есть эта квинтэссенция. И вот здесь, я еще раз подчеркиваю, здесь можно изменить вопрос только воспитанием. Больше ничем. Ни палкой, ни дубинкой. Ни гильотиной, ни пулеметом. Только воспитание. Воспитывать и воспитывать людей. Воспитывать в системе трудового коллективского воспитания Макаренко. Когда человек точно знает, что он часть целого. Что его труд является органической частью труда всех. На благо всех. Вот тогда мы получаем общество социальной справедливости. Извините меня. Ведь перед Павкой Корчагиным не стоял вопрос, а какой смысл он рождает. У него была простая задача – привезти замерзающий Киев дрова. И он знал, что если он и такие, как он, не будут работать, то Киев замерзнет, и умрут люди. Точка. Вот о чем идет речь. Меньше всего они думали о каких там смыслах новых, старых, послезавтрашних позавчерашних и так далее и тому подобное. Не надо, извините меня, умножать без нужды сущности. И тогда все становится на свои места. И тогда появляется идея, не национальная, а социальная, которая объединяет всех людей труда и отбрасывает паразитов. Никто не говорит о том, что этого олигарха расстреляют. Да катись ты, черт матери, вон тебе пароходы, езжай. И как Бердяев и Ильин, служи фашистам. Черт побери. Или как Тимофеев Рисовский, который зубор, работай над созданием газа «Циклон-Б», чтобы, ум, ты же твоя высшая творческая способность, а то, что этим газом будут убивать людей в газовых камерах, это уже не твой вопрос. Или как Копенгеймер, который создавал ядерную бомбу, который показал, вот эти два города мне наиболее важны, чтобы понять механизм действия того устройства, которое я сделал. А то, что в одном случае 300 тысяч сгорело, а в другом 200, ну, извините меня, издержки. Но ведь они же были высокоинтеллигентные, высокообразованные, творческие люди. Черт побери. Вот о чем идет речь. И не случайно, простите меня, Елена, ради Бога, не случайно Владимир Ильич дал точное понятие интеллигенции из трех букв. Из трех да, слов. Леночка, Лен, тебе, тебе продолжать и скоро уже будем заканчивать. У нас да, пять ну, минут буквально я остается. Я просто хочу сказать, что работать со смыслами, думать о них и так далее, это удел очень небольшой части людей, которым это действительно дано. Хавка Корчагин об этом не думал, просто они у него уже были, понимаете, как свои собственные мысли, как свои собственные идеи и мотивации. Они у него просто уже появились на тот момент. Поэтому я не говорю, что нужно, чтобы все вот сидели и думали, с каким смыслом они будут руководствоваться. Я не об этом, я о том, что они все равно появляются. Если они есть в обществе, значит, есть эти смыслы. И тогда мотивация, тогда люди что-то начинают делать. Поэтому он пошел строить, он эту узкоколейку строил, потому что он знал, что если он не сделает, не сделает никто. А тысячу других не пошли. Повернулись и ушли. Понимаете, вот в этой ситуации нужно понимать, что мы на сегодняшний день воспитанием должны заниматься. Да, понятно, но что мы должны строить? Вот в этой ситуации я, например, не знаю, на кого можно опереться в Украине, чтобы что-то, чтобы доверить кому-то вообще воспитание и образование. Я не знаю. Потому что если преподаватели в течение 20 лет занимается вот такой ползучей, а потом агрессивно-активной украинизацией и учат детей по учебникам, которые мне стыдно читать, и молчат, потому что знают, что сокращение финансирования системы образования их может выбросить на улицу в любую минуту. И они должны ходить в вышиванке, говорить на украинском. И партии, так сказать, наши рулевой, а партия у нас тоже сидит на банковой. Вы меня извините, на кого я должна? Я им должна доверить детей воспитывать и переделать эту ситуацию. Мне очень сложно. Какими они смыслами руководствоваться, Я не знаю. Я их не понимаю. Но я знаю одно, что очень важно на сегодняшний день понимать, что нельзя в голом виде применить те теории, те идеи политические, которые работали, хорошо сработали, даже в революцию 17 -го года, к нынешней ситуации. Вот их нельзя применить, не получится. Вам кажется, я это... бы очень хотела, но не получится. Реально... Не кажется. Нет, не кажется, я это, это вам вижу. Кажется. Это нужно сначала, чтобы это сработало в жизни каждого человека, чтобы появились вот эти смыслы, чтобы они стали частью идеи и видения каждого человека. Значит, нужно это как-то донести. Как а донести? А это доносится Лена очень просто. Как? Вот вы беседуете с человеком, и он вам говорит, вот это у меня плохо, вот это у меня плохо, вот это и вот это. Там немного, 5-6 пунктов, у всех примерно одинаковых. А вы ему отвечаете. А это говорит, а это, дорогой мой, не твои причины, но это следствие того, что имеется у нас власть капитала. И вот как раз с этого момента начинается работа, то, о которой говорю, вот это и есть воспитание. Вы, Некому а... ее проводить у нас. Нет ни это площадок. Мне, ни... Это не ни... ко мне вопрос. Ну, да. Как народ переформатирует, известно. А там, как говорится, все чуть ли не в засос бегали за Гитлером. Хочу ребенка от Фюрера. Ура! Понимаешь ли, в чем дело? Но пришло отрезвление. Они сразу все стали антифашистами. Мгновенно антинацистами. Будь проклят Гитлер и так далее. из каждой квартиры белый флаг присел. Придет не пришло. Мы за это миллионами жизней заплатили, чтобы им в голову это пришло. Ну, извините меня. Будем говорить так. Миллионами жизней заплатили, да, но спасли сотни миллионов, да. потому что если бы нацисты победили, очень многих народов на земле бы просто не было, не было бы славян, не было бы евреев, не было бы цыган, дошла бы очередь до французов, дошла бы очередь до, извините меня, африканских народов, дошла бы. Ну, я да. не люблю забывать... наклонения. Извините меня. <свят> Извините меня. Э -э помните, как у Некрасова? Известно мне, погибель ждет того, кто первым встает на утеснителей народа. Судьба меня уже обрекла. Но где? Скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Это не я, это Николай Александрович Некрасов. Марк Анатольевич, вы опять спрятались из экрана, убежали, но дело в том, что эфир все равно пора заканчивать, а вы сейчас вот своим спичем просто подтвердили мои слова, что без потрясений, без потерь и страданий, сытая, полусытое вот это общество потребителей, оно никуда не денется. Их или фашистов превратят, как на Украине сейчас пытаются вот украинских украинцев нацизм, создать, или еще во что-то более худшее Вон возьмут сейчас этого било э, чипа и дела, да, зачипируют всех и все и будем ходить строем радостные э, из-за этой чипизации уже мамки опять кричат не хотим вакцинировать детей прививки делать не хотят бояться. запугали вот эти антипрививочники ну, так что э... извините <связывая> меня а что есть такие микрочипы которые меньше по диаметру чем устья иглы ну извините меня Марк Анатолий, чипирование происходит совершенно по-другому, и э, ну, люди, есть, вон, включаешь э, есть, телеканалы, думаю, что украинский я... прямый, что, что российский первый, и там и там идет такое чипирование, такой а маразм, э, вот, слава тебе Господи, и я, я не смотрю. смотрю. Вот. Но многие люди смотрят, и пожилые, и молодые. Леночка, Марк Анатолий, спасибо вам огромное. Я очень рад, что мы сегодня даже чуть-чуть тона повышали, вот интересно поговорили. А то нам зрители говорят, что вы все время одно и то же единомышленники, и друг друга лайкаете и поддерживаете. Вот у нас сегодня хоть небольшой, но такой вот микроконфликт все-таки интересов возник. Хотя мы все единомышленники, все хотим добра своему народу, единому большому. Леночка, Марк Анатолий. Спасибо вам огромное, люблю вас, уважаю И до скорой встречи До свидания, Сергей, до свидания, до свидания Сергей. Если хотите, выйдите ко мне на скайп Поговорим дальше Сейчас ты... Спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, нет Итак, дорогие друзья, это был, была программа ⁇ Обратный отсчет». наши интересные собеседники. Надеюсь, и в следующих эфирах мы будем обсуждать такие же животрепещущие темы, которые, кажется, сначала не имеют отношения к реальной жизни, но ну, а на самом деле являются нашим базисом и основой. Если не решать эти вопросы, не обсуждать их, то И дальше будем катиться по наклонной, пока в болоте все и не окажемся и не утонем. До встречи, берегите себя. Сегодня я на но как мы можем